Всем привет! Вы на канале Drops Easy и сегодня подготовил для вас такой проект, как Iconic. Довольно интересный такой проект. Много его просмотрел уже. И давайте разберем, что же это такое. Платформа Iconic объединяет геймеров и знаменитостей киберспорта, чтобы создавать, собирать и зарабатывать на лучших моментах в игровых и метровселенных экосистем. То есть вы можете записывать свои достижения в играх и в любой другой сфере, потом преобразовать это все в NFT и выставлять свою коллекцию, и можно будет зарабатывать они. Iconic это единственная торговая площадка NFT для киберспорта и профессиональных игр, посвященная игровым моментам Iconic. Создавайте и продавайте свои NFT без проблем, благодаря нашим передовым технологиям и интеграциям. То есть поддерживаются такие платформы, как Xbox, Windows. Так, давайте посмотрим дальше, как это все именно работает. Что касается игроков, то можете собирать, владеть моментами из лучших игр любых любимых звезд киберспорта или создавать свои собственные моменты также можно создавать популярный контент и получать удовольствие от, от, от поклонников и компания предоставляет предоставит платформу для всего этого чтобы вы могли создавать создавайте новые источники дохода и расширяйте свою фан-базу с помощью коллекционных NFT, которые можно будет продавать и также можно предлагать уникальные призы и бонусы игрокам и зрителям, проводя так называемые турниры. Сейчас есть шанс выиграть слот в листе в белом списке для мероприятия по генерации токенов, которые будут проходить во втором квартале 2022 года. Все, что для этого надо, это оставить свою почту. И подписаться на участие в белом листе. Давайте я делаю. И присоединиться сейчас. Все. Заявка подана. Когда будут рассмотрены или что, вам придет письмо на почту. И дальнейшие будут инструкции. Самая передовая торговая площадка NFT для киберспорта. Откройте для себя лучшие пьесы, друзей восходящих звезд, собирайте моменты любимых игроков и турниров. Как я уже говорил, загружайте свои клипы, чтобы получить возможность быть представленным. Довольно такая интересная платформа, где можно действительно разобраться. Геймеры сейчас набирают большую популярность, можете делать стримы вырезать и любые моменты хорошие из игр то загружать блокчейн не независима заменяем и продавать это все будет так сказать как дополнительный доход ну а на этом мы обзор закончен. переходите на сайт ознакомьтесь сами это чисто Обзор, никакая не финансовая рекомендация, мы в следующей части. Всем спасибо за внимание, всем пока.